Этот автомобиль рассчитан, собственно говоря, от малого предпринимательства вот, до больших корпоративных потребителей. Кто перевозит небольшие грузы, это экспедиторские компании всевозможные. Вот, плюс этот автомобиль э, в, на самом деле имеет целую линейку исполнений. То есть от медицинского исполнения, от автомобилей медслужбы, автомобилей скорой помощи до различных лабораторий и так далее, где нужен... Ну, недорогой автомобиль, засаженный таким широким функционалом. Первый экземпляр грузовичка оснащен стандартным вазовским восьмиклапанником отдачей 90 сил. Однако, понимая, что коммерческой технике нужны более солидные показатели, в Нижнем Новгороде рассматривают вариант форсировки мотора. Мы работаем над тем, чтобы увеличить мощность двигателя до 16,1 лошадиных сил, потому что автомобиль физически имеет грузоподъемность. В одном исполнении 600 кг, в другом исполнении 900 кг. Вот. Нужен более мощный двигатель. В «Промтехе» сейчас подыскивают партнера, который поможет нарастить отдачу атмосферного агрегата. В списке возможных кандидатур значатся тольяттинские, московские и нижегородские компании. Второй новинкой нижегородской компании стал трехрядный минивэн повышенной проходимости, созданный из «Нивы Legend. Для создания этого автомобиля исходный внедорожник пришлось удлинить на целый метр. «Первый автомобиль сделали мы, это он был Larmus Coupe. Естественно, кому-то нужен автомобиль с полным приводом. Это нормально в нашей стране. Был создан автомобиль, чуть не сказал, придуман, сначала придуман, потом создан. Niva Coupe». Под капотом модели установлен мотор ВАЗ-21214, форсированный до 106 сил. Кроме того, в «Промтехе» раздумывают над установкой турбины. Гранта о самом простом исполнении – это промтоварный фургон, сегодня стоит миллион шестьсот. Нила она будет чуть подороже, где-то ну на сто тысяч дороже. Кстати, полная масса представленных автомобилей не превышает двух с половиной тонн, что позволит им въезжать внутрь третьего транспортного кольца Москвы.